Это мой город. Класс. Посмотри кругом. Весь сам скромнище. Титаник. Я не Скоро вам скутерли сто Это моя школа. Я люблю тебя, пауз. Омские дворы такая красота. Это наш Омский Дом строитель, Домского Омска. Спасибо губернатору за наше счастливое детство. А там я не буду учиться. Это мой город. каждому чайнику чайником по чайнику. Чайнику по чайнику чайником. Я люблю тебя, Омск. Это мой город. Скоро Омску 300 лет. Как этой бабушке. Вы это видели? Это же говно! Да, это же говно! Это же говно!